никогда не надевая ошейник на человека, которого любишь. Не души ревностью, подозрениями, не требуй преданности, представляя нож к горлу, обесценивая его чувства и унижая себя. Не отнимай кислород, а будь кислородом, без которого он не сможет дышать. Нет ничего слаще ощущения, когда ты не держишь человека, давая ему свободу выбора а он каждый день выбирает тебя, и ему тебя всегда мало. Это то сладкое чувство уверенности в том, кого любишь, когда наслаждаешься каждым моментом наедине, когда мурашки по коже, когда любимый человек каждым жестом, каждой мыслью, каждым поступком, каждым взглядом и эмоцией доказывает тебе, что ему никто не нужен, кроме тебя. Не пытайся взять это силой заставить любить себя. Уважение и доверие – основа любых здоровых отношений. Особенно это касается любви. Запомни, любящий человек не должен сидеть на цепили за тебе руки. Он рядом не потому, что в твоих руках плеть, а потому, что тебя выбрало его сердце, выбрало добровольно. Сердцу нельзя приказать. Его не удержишь никакими цепями. Свобода. Единственная стоящая приправа к любви.